Так, сегодня я готовлю второй вариант винегрета. Сегодня, кстати, 31 декабря, в двери Нового года. Единственный салат пока, который сейчас будет готов. Не знаю, будет ли что. кроме этого, но я больше чего готовить не буду. Это винегрет с мидиями. Меня больше интересует, как это будет на вкус. Если кто видел предыдущую мой винегрет, из-за чего я стал снимать это все, там я готовил с квашеной капустой. Но ну, так как подумал, что с квашеной капустой миги и локт считаются, поэтому решил я с огурцами маринованными сделать и добавить зелень. Сейчас еще горох найду. Где-то у меня был горох и гороха. Вот. И в кадре появился горох. Все, сейчас говорю А, еще свекла, свекла на балконе. То, вот, появился четыре свеклы. Самый важный градиент. Не гретьте. Лук. Почему у меня лук в воде? Я все время, перед тем как готовить, я лук обязательно опускаю в воду на 10, и он теряет свои свойства, которые, ну как сказать, он уже не шиклит глаза. Перед тем как его добавить, я его кстати ошпариваю, вот, чтобы он не горчил и не греть. Сегодня у меня лук белый, в тот раз у меня был салатный, этот белый лук. Довольно сочный. Вот. у меня получилось, немножко переборщила, конечно. С ингредиентами придется пересыпать в кастрюлю, потому что здесь мне не размешать будет. Еще горох хочу добавить. Так. О, отлично. Вот сверху. Стекла. Ну, надо солить еще будет. Соли не помешает и масло еще душится будет горох горохом все делаем на глаз ну, как обычно что меня обвиняют сейчас немножко я мешаю миги появились они. не знаю зачем я это снимаю это и так все умеют все знают не был сам факт попробовать как это будет с мидиями а Сколько это получится? Ну и маслицу Масла много не бывает Масло это Витамины Нерафинированные Надо обязательно есть Так Размешал Сейчас попробую Прямую идею Пойдем Очень неплохо. Рекомендую. К пост добавлять сюда. Видите, морепродукты разрешены. Ну, сочетаем. Мне просто супруга извиняла, что это не сочетается, что-то быть невкусно. Вполне рекомендую. Сейчас видео найдусь. Здесь сказали, что такое не будут, но мне больше останется. О.